Всем hello, my friends. С вами снова Vegas Show. Сегодня продолжаем проходить Quake 3 Team Arena на легком уровне сложности. Это у нас уже третий режим. Uh, Становились мы на этом уровне. Uh, так что погнали! Я тут, uh, посмотрев правила игры, вот этих режимов трех оставшихся, и они отличаются от просто захвата флага. Это будет кое-что новенькое, где-то на... нужно найти сейчас флаг на нейтральной территории. Вот этот вот факт, короче, вот который там был серенький. Надо его забирать и доставлять на нашу базу. Вот в чем различие этого игрового режима. Легкий уровень высоти, лишь потому что я, повторюсь, игра никому не интересна, никому она не нравится. А мне хочется ее пройти, чтобы завершить серию Quake на канале. И что? Ну... Как доставить? Hey, Что делать-то, блин? Что-то не, не доставляется, хотя я, блин, забрал этот серый флаг. Может, на вражескую базу надо сгонять? Вон где. Они. А, короче, надо забирать нейтральный флаг с территории, а потом идти на вражескую территорию. Все понятно, все в принципе легко и просто. Вот как. Ну, баты мне ничего не смогут сделать, никакого нормального урона нанести не смогут, если я буду уворотлив. Если кто-то там недоволен уро уровнем сложности, то, пожалуйста, начните меня смотреть, как там делает не Вирус Александр Геймс. Покомментировать каждую мою ситуацию. по Помоментно. Тогда, может быть, я и поставлю более высокий уровень сложности. Фанаты Квейка, если у меня есть такие... Но у меня их нету, поэтому ни хренашеньки я этого делать не буду. И, скорее всего, я видосы наперёд запишу, потому что... Ой. Так, иди нафиг. Ну, потому что я игру уже пройду. Как бы еще хочу QuakeWife попробовать. Все, вот так вот быстренько прошли с вами. Я думаю, сейчас вот быстренько пройдем этот режим, игровой режим. И все будет нормально. Сейчас, теперь на этой территории будем искать, где у нас. Вот, вот, вот. Флаг. Блин, все предельно просто. Это игровой режим еще легче. Особенно, учитывая, что на каком уровне сложности я это прохожу, то противник мне нормального, э, это нормальной конкуренции не составит. Видите, они все на базе тусуются. Они не хотят идти, бежать, захватывать эти серые флаги. Или караулить их тут. Я просто... Опа, нихрена себе! Эй! Да блять, почему я здесь спавнюсь? какой жопе мира я очутился? Почему мне ничего не понятно? Иногда спавнят меня в таких... ...конченных местах. О? Спасибо. Все. Замат, простите, конечно. Я просто не ожидал, что меня так быстро убьют. Пока первый раз за серию тут уровень, я вообще прошел смертей. Ага, неудачница. Все, по быстрому сделаем нах. Это не спидра, на просто сказать. Быстро подхождение, хотя. Дран считается и быстрым прохождением, если честно. Все, отлично, вообще нафиг. Я просто в шоке. Ой. Ой. Все, все, все, все, все. Сейчас заставим, и победа будет за русский. Представим, что красный это Россия, я за Россия на это Украина. <laughs> И вот мы побеждаем с вами. А Quake Champion? Quake Champion? Rus... Oh, это, Rus Games Drive. Будет после Quake, Quake Life, после смотра Quake Life. Если что. А еще он мне лайк, блядь, не поставил. Three, two, one, Один лайк, five, всего мой стоит. Люди, вам так сложно лайки просто ставить, а? Я ж не прошу там, блять, смотреть видео до конца, как это делает, там, вот, добровольно Рус Александр Геймс свой Непро. Что? В чем сложность, нахрен? Я просто не понимаю. Настолько я не неинтерес... интересен, да? Так, сейчас. Бежим. Даже если я начну проходить игры, которые мне там советуют подписчики, эти Майнкрафт, это все равно мне просмотры будут столько же собираться, что и эти. Потому что те, кто просит определенные игры, им другие игры не интересны. Допустим. Как сказать-то? Попросит там Данил Ливик пройти там Майнкрафт, хотя он этого никогда не писал, но так я в качестве примера его возьму. Пройти Майнкрафт посоветую, но при этом вот Лайми, допустим, Майнкрафт не нравится, он смотреть меня не будет, все равно. И вот так к каждому подписчику не угодишь. Он просит тебя снять определенную игру, ты эту игру проходишь, но другие эту игру все равно не смотрят. Да и он скорее тоже всего он такой, о, спасибо, лайк там, все такое, даст какой-нибудь маленький советик по игре там типа и все, но смотреть не будет. Как это было с Капхедом нафиг у меня. Нет, вы не думаете, что это бомбящая серия Я просто, да, не неудоумеваю Но вот Quake 3 Как раз вот серия вот Подобные игры подходят для того, чтобы поразговаривать И выразить свое недовольство Там, чтобы Так да. Кто смотрит меня Поняли всю мою боль И отчаяние Хе, Quake Champion А что, если я сниму Рус Геймс Драйв то мне лайк его поставит чего он сейчас лайк не поставил? Нахуй. Обычно ты ставишь лайки. Yeah! Ой, слушайте, с какими темпами мы этот режим пройдем за одну серию. И you это меня радует. Лишь бы не путаться в этих аренах. Ну, они одни и те же, вы их уже видели. Первой и второй серии. Поэтому я думаю, проблем никаких это не поставит. Не составит. Где же у нас тут находился скаут? Ладно, неважно. В любом случае мы пошли. По-быстрому проходить игру. Ну и так же быстро я проходил. А ч, по сути, вот так и проходится игра. ч по... а как ее по долгому проходить? Убивать противников постоянно. Тут как раз нужно Нужен быстрый темп и реакция. А... Так. А где? Ой, я уже на. А где флаг? А, этажом ниже Блин, я, кстати, не собрал этот Скаут На нашей базе Ну А, враги остались-то на Своей базе, сейчас приду а они там все ошиваются Сейчас, yes, побежали Мне игра нравится Правда, все равно я считаю, что вот Ой Нет, это Это не изменит моего мнения Насчет игры, потому что я умер. Так, где она? У нее флаг Надо сейчас найти врага Она прям так Выстрелила по мне Ой, а куда они убежали? Странно Я считаю, что Сингуперные части Квейка вот, С которыми нормальные такие сюжеты все равно лучше. Вот это. Чем аренный шутан без сюжета. Где флаг-то? Блин, не стоило его так терять. Блин. Ладно, похрен. Зато сейчас флаг на месте появится. Да ты тварь, а лава нахрен. Да я должен погнать. Во! а так отлично. Так будет лучше. Вы же тоже так считаете, что... Флаги все должны не доставаться мне. Все, побежали, побежали, побежали. Блин. Оп! Касая, касая, касая, нахрен. Ничего не умеющий бот. Ничего не умеющий ботяра. У меня патронов, мало. Всего 7 патрончиков. Ми <coughs> в этой игре миниган полная имба. У тебя настолько имбовое оружие, как, как и в Quake 2. Вы бы знали, в, какого, в какой миниган в Quake 2. Он, он стреляет точно так же моментально, без раскрутки. И убивает. Быстро врагов. Фокс. За несколько выстрелов уже это врага куски мяса превращает. Хотя враги и так Хе -хе, ходячие куски мяса, но все равно. Как бы это странно не звучало. Они ведь типа живые. Хочешь строгие. Ой. Ну, слушайте, мне нравится. Я до конца пройду. Квейк. Зато с серии покончу до выхода следующей части, если она выйдет. Вот говорят, что там перезапуск. Даже не про эту, эту новость знает. Да не согласись. Ты же знаешь эту новость. Что вот перезапуск квейка это разрабатывают, где главным героем будет женщина, нахрен. За каким-то хреном. Нахрена. Угодить повесточки опять, чтобы там девки не ущемлялись, что их выставляют такими, нахрен. В реальной жизни такими, блин. Беспомощными но есть же Лара Крофт нахрен, еще с 90-х годов, вот там вот. Она же, типа, могла поставить за себя. Опа, some... что они ущемляются, хрен знает. О, ну зато этот снайпер. А, все, лайк есть, не знаю, Русгеймс Драйф его поставил или нет, или кто-то другой. Ой, oh. oh. это опять эта непонятная карта, О, господи Иисусе. Вот мы уже до нее дошли, представляете, за 12 минут уже до этой дебильной карты дошли. Как все быстро идет. Ой, надо бы найти, где у нас тут спрятан флаг нейтральный. Но ну, я, кажется, догадываюсь, Он где-то тут у нас, да? Вон он. Так, враги, пожалуйста, кусуйтесь на своей базе и не уходите с нее. Я сейчас приду вам, Люлей надаю. Вон, видите, вон. логотип строгов был. Ну, покажи. С задней стороны. Вот он. Это логотип Строгов. Главных антагонистов в Quake 2 и в Адонах, Quake 4 и в... И в этом. Yeah. Uh, Quake. Чет... Enemy Territory Quake Life. <связывая> да, да, не сюда пошел, ну ладно. Локации тут запутанные. Ну, что, сейчас все, пройдем и. Все равно буду записывать другие игры, которые никто не будет смотреть. Мой нахрен нужен, кроме того, не про проирус Александра. Странника я не смотрю тупо, потому что времени нету. Было бы, блин, если бы день длился 36 часов, как там в стрее это было, да? Или 32, не помню. Но там, короче, 16, час... 16 часов на часах было. Типа, вместо 12. Там можно догадаться, что роботы установили свое время. Либо это какая-то альтернативная вселенная. Не знаю. Вот там вот.. Вот если бы день столько длился, я бы, может, все успевал. Вот, все бы успевал. И смотреть. Эй! Эй! Эй! Эй! Сава украли! Отдай, Сава! Отдай! Сава отдай! Блин! Нет, нет, нет, нет, нет! ты! Как ты тваря, а, нахрен? Что ты, блядина! Вот же бля, Дина. Как то странно сказал. Ой, господи Иисусе, да вы еще такие тупые, а! Ничему не учит тебя жизнь, да, что воровать это плохо. Ой, господи, у нас лап... заканчивается. Почему ты такая неубиваемая, нахрен. Давай, взрывай ты! Ой, блин. Да плохо. Пусть там мои напарники... Мои напарники захватили флаг, что ли? Или что? Что произошло-то? Где флаг, нахрен? Вот поэтому этот, эта карта мне не нравится. Вообще, отлично, нахрен. Потеряли серый флаг, чтобы видос затянулся, нахрен. На такой-то конченной карте. Это самая худшая карта из всех в игре. Я думаю, вы со мной согласитесь. Да? Вам тоже ведь карта эта не нравится? Где враг? У кого флаг? О! Так, стоп! Так мой напарник забрал флаг, и он его отнес на вражескую базу. Ладно, нормально, одобряю. Просто, блин, надо предупреждать. На по-русски. Может, это диктор там сказал, что you наш напарник стыбил флаг. Знаешь, что? Английский не мой язык. И, и, и не ваш тоже, но кто-то его лучше меня знает, как, допустим, тот же Рус Александр Геймс. Он там смог в GTA 4 после титров узнать, что Нико Белик говорит. Перевел. Спасибо ему за это. Вот Люблю, когда подписчики мне в чем-то помогают Офигеть какой Прописали Ну все, стыбтили флаг Опять Подкуда он пойдет? Непонятно Вообще непонятно, где он? Может туда побежал? Оп, промазал Опа, как из Майнкрафта да? Хотя она там Менее детализированная, чем здесь Ладно Дали врагам чуть-чуть разогреться а, Сейчас все Победим, победа будет за нами За Россией Опа Блин, такими темпами игру проходить мне нравится. Два других режима вы потом узнаете в следующих сериях, когда я буду этот режим сам проходить. Тогда и посмотрим, как там вообще игра проходит. Все, этот уровень прошли с вами. Следующий. Кстати, я тут ради интереса гляну кто, сколько игроков прошло К вейк 3 тем И вас ответ удивит Очень мало Очень мало игроков Кто прошли игру До самого конца Ну типа как Как сказать Ээээ, Вот режимы эти все затрагивали Сейчас бфак найти еще А вон он Здесь значит Ой Ой Больно в, в жопе <laughs> Простите сейчас. Сейчас, сейчас сейчас Опа Сейчас побы... Ого Красиво конечно Космос ведь Космос крас красивый Хоть и жуткий Хотя нет блин Знаете Если вы окажетесь в космосе Совершенно один без людей то это будет последним, что бы вы хотели увидеть в жизни какая-то смерть. Опа, на голову противнику приземлился такой. Ну для это для прохождения на ютубе вот так вот таким вот способом иг проходить игру сойдет, ведь тут ничего не требуется кроме как притаскивать флаги, все. Да, геймплея мало, стрельбы маловато будет, за то, что я тут хожу туда-сюда и все. Зато игру быстрее пройдем. И также Death проходил. Ту самую ностальгическую игрушку. Ой, больно, блин. Блин, как мне хочется пройти другую свою ностальгическую гонку. Но не, не могу, потому что она очень сложная. Очень сложная. Это самое обидное Эх, пытался Типа ее записать, но... Говорю, не получилось О, опять хп, я думал, я щас приземлюсь и сдохну New high score. Так, все. Так, всё. Your team. так. У, -у, у Мы уже на этой карте это уже со второго выпуска. Бейс. Бейс. Че, на. Бейс. Че? Че, че, че, че, Где флаг? Почему ничего не понятно? Я подобрал какую-то какую-то сферу Дайсона подобрал и все. А, это. Может дальше надо? Так, это флаг синий. В какой же пемир находится серый флаг? I'd rather go Ой, блин. Промазал. Упал в космос. Моя мама стреляет bad. лучше, говорит. <laughs> Нашел чему позавидовать. А он хоть видел это, а? Или так в шутку говорит? О, о, oh. oh. вот как можно посмотреть эти планеты. Ни хрена себе. А чё... О! И опять чёрные полосы, как в первой Medalove Connor Eletas Out, помните? По скайбоксам. <св> Даже здесь это есть. Ну, потому что игры на одном и том же игровом движке сделаны, если что. It 3. Ой, блядь. Я до сих пор не нашел, где у нас флаг этот находится. И сверху, что ли? А как туда попасть? Вон он где! А как туда попасть? Ой, блин! Нашел как попасть. Знал бы раньше сам пошел. О! Наша команда захватила флаг. Где нахрен знает? Давай, чувак, мы за тебя болеем. Крепись, держись. Дома мудились. Надеюсь, его там не убьют. Вот он доставит этот флаг, я сразу этот захвачу. Yeah! <плес> <плес> я же говорил. Так. Он за мной следует. Мне как бы не нужна эта помощь. В Counter-Strike я хотел, чтобы за мной. Ой, помните, когда Counter-Strike Condition Zero проходил? Вот там я хотел, чтобы за мной боты следовали. Постоянно. Никогда нахрен это не забуду, как я проходил контр-сайк антишндирована. Ой, блин! Ладно, хоть наши лидируют на этом. Опять там кто-то взрывную волну нахрен. Сделал. Ва, враг захватил флаг. Звучит как Лифман. Попавший, который кусался. The the by... uh -huh -huh -huh -huh -huh. злодейский смеха Вегаса oh -huh. <пишут> Оба. Кстати, если так сравнить, то Dead Chrome и Quake 3 очень даже во многом похожи. Типа, что тут, что там, убей врагов, определенное количество. И вот эта вот взрывная способность, которую тут активирует иногда. Она и в Death Drum есть. Я вам ее вроде показывал там. Блин, просто шикарно, с какими темпами будет идти игра, то мы пройдем где-то за 5 серий. Если не меньше. Оп! Он по мне стрелял, но плазма проходила сквозь меня. А еще он бегает на месте, как вы видели. Хотя, может он специально так делает, типа. Притворяется, что бежит. Можно в реальной жизни такой же трюк повторить. Опять, вторая конченная карта, вторая худшая карта в игре нахрен. Куда идти нахрен вообще? Ничего непонятно. понятно. скаута нашел. О, Во! Не зря я здесь появился. Во! Вот! Тут вообще нет музыки. Но геометрия не такая... Геометрия уровня не такая сложная, как у... той карты самой ненавистной. Слушайте, если с этого гвоздомета уметь стрелять, то это просто имба-имбовейшая. Враги, где у вас флаг? Подскажите, будьте добры Почему я не вижу Куда флаг бросать Они все на базе Они где-то тут тусуются Так, вот я помню поднимался Посюда, ой, больно Убили ой, Сейчас они подберут флаг Дабл инжент Типа двойной агент что, где флаг застрял вы его не подобрали что ли а, Ладно. Э -э -э, а где флаг этот, этот вражеский флаг подожди тайм-аут тайм-аут чудик а вон он где Бога, нету. О, кстати, телепортироваться не могу. Ладно, пофиг. Пофиг, пофиг. В следующий раз сейчас захватим. Иди Слушай, <плодисмент> бор, воришка. Жулик, не воруй нахрен. Скандал. Жулик, не воруй! Ой, это враг был там? Я думаю, это наш. Ну, там и наш был, но еще и враг. Я врага принимал за нашего. Иди нафиг, скаут. Я не хочу с тобой сражаться. О, вот где. Блин. Просто карта непонятная. Я уже это видео, за... видео записываю 24 марта. Опять своровали. Скаут не Нет не скаут. О! Не, гвоздомет выручает это имба. Если уметь стрелять, опять же повторюсь. Это, дво... это дробовик в виде гранатомета. А в предыдущих частях он был сделан в виде минигана и автомата, если что. Он присутствовал. Начинаем в виде автомата и минигана с самой первой Quake и его аддонах. А еще был режим раскаленных гвоздей во втором дополнении И это, присутствовал во втором дополнении, как в их 2 в виде автоматов По мне даже никто не стреляет Вот так вот надо проходить игру По-быстренькому ну, Мне нравится Блядь, простите. Блин, что-то вообще перестал контролировать мат. Это было лишнее. Ну хоть здесь у скал подобрал. Скаута. Откуда они прибегут? Ой, просто отлично. Иди нафиг, иди нафиг, иди нафиг. Так, стоп, опять мимо. Все мимо делаю. Так. Ну ладно, хоть ее смог убить. А че я не могу? Это, я думал, это портал какой-то. The enemy has the flag. Ой, господи. Ладно, они сейчас отсюда прибегут. Их тут встретим с гвоздями. А жарных гвоздей не хочешь? Что, я спросил, жарных гвоздей не хочешь нахрен? Так мем никогда не перестанет быть легендарным. Вот эта фраза приобрела новый смысл. Если играть во второе... Доп Если играть в второе дополнение, как Квейку первым, Вообще замечательно, Не дура нахрен, еще. Я, кстати, там. Это не договорил. Вот если бы у меня было больше времени свободного 36 -6 -6 часовой день то я бы и странника отсмотрел и Вавана там, и... Этого, как его, Лайми там Он тоже на меня жаловался, что я его не смотрю там одно время, он мне комменты писал, как... как делает Ленни Пройрус Александр Я бы всех смотрел, ну... Понимаете? Жизнь... Такова, что... Времени вообще нет. Oh. Вот мы и до этой Three, карты дошли. все. So, so. Так, так, так, так, так. Торопиться не будем. Ой, наоборот, торопиться будем, это мы медлить не будем с ними. Вы вообще, подписчики, считаете эту игру странной. Я могу вас понять. Потому что это... Это тип геймплея устарел. Как многие считают. Сейчас таких вот игр аренных не делают. Если делают, то там тербера закрывают. Эти скалы отлично подойдут для того, чтобы тут это... Скатываться по ним. Бля, как и мой... Ладно, не буду шутить на эту тему, а потому что я не долбал я. Иди нахрен. Иди нахрен. Здоровья мало осталось. Вот этот темп, который играет, который вы явно не слышите, он в первом квейке был еще. Просто жуткая такая музыка. Гнит гни туча на атмосферу игры. Вообще нахрен невозможно. Напережение стрелять. Че, ваханулась? Вахушка. Вахушка ваханулась. Могу поверить, что в этот, этот уровень Сейчас мне дается как-то тяжело Это так, сарказм, естественно Видите, почему сарказм? Потому что у нас уже на пути здоровья попадается Ой-ой-ой-ой-ой, 2 хп И, естественно, я Обрел вечный покой так. И опять хуй знает, где появился. Почему меня телепортируют иногда такие конченые места? Игра. Я хочу на базе нашей появляться. Скаут. Вот так вот. Хан. Один я захватываю флаги. Блин, зря ты сказал. Ну. А что я, кстати, броню не могу подобрать? какие то наказание для меня. Ого. А я что-то подумал, что у меня это закончился а провозмога. Этот уровень как-то мы дольше всех проходим. Вот это меня как-то напрягает. Так. Нейтральный флаг надо захватывать постоянно. Серенький. Притаскивать его на нашу базу. Мне аж интересно уже сыграть в другие режимы. что там такого необычного есть. Ну ничего, потом дойдем в следующей серии, или может даже в этот первой уровне попробуем пройти. Хотя, обещать fly. ничего не буду. Но вот этот режим еще легче, чем предыдущий. Так. Вот видите, как я быстро разгоняюсь? Баникоп. Я вот, помню, пробовал в КС банихопить, и ни черта не получалось, я просто не, ум не умел. Flag. Flag, типа, многие говорят, что можно легче банихопить на колесиком мыши. Как-то через консольку выставляешь, а чё, а почему не через настройки управления? Все там делали через консоль обязательно. Ладно, суть не в этом. Ну разве чем, а че-что это, в чем различие колесико-мыши и этого, пробела Почему game? все так хотят на колесико-мыши? Это хоть Я просто этого Three, понять two, не могу Блин, меня бесит напарник, который мешается на пути Я базу выдал ну то есть базу выдал Это правду говорю Типа там Как-то так Оп Что то музыка нормально сейчас будет Из интро Из, из интро квейка 3 Если Когда запускаешь квейк 3 то Тут заставка такая появляется CGI -шный. CGI CGI ну, на другом игровом движке сделано. И вот там вот короче. И там вот эта музыка играет. Просто знаете, игра такая, что особо не не не непонятно не о чем поговорить, да? Что все на ходу придумывает. Все равно. Всякие интересные темы я затрагиваю в своих видосов. Ау! Меня просто так не убить. Меня да... блять, уйди с дороги. Видите, перестал контролировать массу. Просто нахрен хочется с двустволки с этой вот. Полицию -по -по -по выстрелить. Бабку, что мешается. То есть это будет отличным наказанием. Ой, я думаю, я умер, 2 кп осталось. Отлично вообще, мне нравится, вообще. Идем, продвигаемся, просто team. прогрессируем. Опять my этот my дебильный level. уровень. Господи, его потом еще два раза придется проходить. Three, two, five, так, все, немедлим. Блин, не медлим. Потому что я не сюда пошел. Так, берем скаута. Советую с этой способностью. Игрокам Квейка играть. А другие вообще не нужны. Я и разница особо не заметил, чем они отличаются. Ну вот у одного это повышается сопротивляемость к урону. Типа его. Сложнее убить. Это какой-то гуард что ли, да? Тут в игре, короче, есть встроенные правила, и вот там вот все это надо читать, но они на английском, поэтому я читать не стал. Так тупо внутри игровой ролик посмотрел и все. И этого мне стало достаточно, чтобы понять, что то как. Куда бежишь Флаги только мне Только красной команде достаются Ой, какие косые Говорит Вегас, который играет на легком уровне сложности Меня бы если это Игроки Квейка увидели Они бы меня засрали Просто тупо за то, что я на, на самом легком уровне сложности играю и они бы меня не поймут мои причины. Все. Вот так вот. Опять вот, прошли. Вообще, кстати, интересный факт, что ItTech, игровой We движок, разработали you? как раз ID Software. Создатели Quake, и Duma, и Wolfenstein, и Rage, и Херетик, Хексон. Этих игр. Вы вообще слышали flag, про Херетик или Хекс? Which... Игры такие есть. <laughs> Я в них чуть-чуть играл, они мне вообще не понравились. Это Doom в типа в средневековые века. Сказать. Первой части Doom, естественно. Потому что игра сделана как первая часть. Старенькие тоже игры по сути. Оп, пала, и сдохла. Интересно, а боты могут бензопиву использовать Циркулярку, точнее, циркулярную пиву, если у них оружие закончится. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Поэтому. Рифму хочу заставить на нам на вершину эту лаву. Ой Это меня специально такие мини-батутики, -бат, мини да, чтобы меня подбрасывало вверх you have the Ну ладно Ой Умные баты, умные Вообще Вот вот этот класс Гуард вроде, который она подобрала а он, блин, нахрен Конченый Живучий слишком А как отсюда выбраться? Слишком темно Даже эти проходы не заметил сначала Сейчас Мы доставили флаг Поэтому я заберу И доставлю его тоже 200 хп у меня. Вот бы так всегда и регенерация, потому что у меня 200 хп, потому что регенерация. Это Сейчас убавляется здоровье потихоньку, если так посмотрите. Ну и так, на, на опережение попытался пострелять, если вдруг бы противник появился. В него бы вся плазма влетела. Кстати, если вы не заметили, флаги очень какие-то, знаете, высоко детализированные, с отражениями, проработанные очень. Вот если так посмотреть на флаг, он такой, извивается аж немного. Мне нравится его моделька. Ой, ой, ой, ой, ой! Ага! Ничего, не убить меня, не победить Вегаса Шоу. Никто меня не победит нахрен. О, последний уровень. Этого режима и будет следующий режим. Я все-таки думаю, что надо чуть-чуть попробовать поиграть. А че, а как? Как-то непонятно это. Эта карта устроена. Надо. Сюда. О, все, понятно. Теперь все понял. Оу! Это. <coughs> Молчу. О! Мой напарник захватил флаг. Давай, красава! Тащи! Чувак! Оу е! Оу е, оу е, оу, я тут чувство даже, когда напарники тащил! Ah. Ты! Пухо неплохо. Ты мразь Попал, но не убил. А ч? А где она? Где? А! Она упала в бездну. И, короче, флаг уже оказался здесь. На да, своем месте, блин! Да. А Руссо Александру вообще удобно. Мне каждый раз оставлять это момент и писать F. Он, вот помню, Ковяна, самый худший Медов Коннор, он мне писал под последними двумя сериями. Это, все смерти как воине. Это был, это единственный раз, когда он такое делал. Ты так не хочешь писать как воине, да, постоянно? Тебе и так удобнее. Ну ладно, понимаю, я вообще... Ничего против не имею, пиши. Продолжай. Если нравится, то пиши. Вообще, как бы у вас двоих я не заставляю смотреть the видео до самого конца. Но мы, раз я ваши смотрю, то мы, значит, получается делаем друг другу приятное, да? Хо, холи oh, игра сказала. Это диктор сказал. Опа Все it, Вот на этой ноте мы Прошли Эту игру Ну что, ну точнее этот режим Давайте сейчас, Return тогда вот этот режим Мы уже продолжим в следующей серии Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи И всем пока